Здравствуйте! С того времени как я сделал превью виноградных черенков, прошло где-то около трех недель. Давайте посмотрим, что с этого получилось. Заодно я расскажу, какие недостатки в течение этого процесса были замечены мною. Разворачиваем. Сам материал, ткань, я смачивал в процессе этого периода времени один раз. Между ними было посыпано еще, как мы видим, перлит. Что мы можем наблюдать? Первый недостаток, я сразу хочу заметить, это то, что я обмотал нитками и не обмотал еще пленкой. Какой это недостаток? Когда парафин я обмокал, он был горячий, нитка от этого состава парафина, которая находилась в таком состоянии, или расмякла и расслабилось, и в этом месте пошло отсоединение тех двух соединений черенков, которые я их соединял. Это первый недостаток. Соответственно, сюда попал парафин, раз парафин попал, срастаемости никакой не было. Калус хоть и есть, но срастаемости никакой не было. Поэтому после обмотки ниткой необходимо еще пройти обмотку и стречь пленкой для защиты данного среза при прививочных работах. Раньше я это делал, но в этот раз я хотел сэкономить пленку. И вот результат. Вот как мы видим, есть и черенки, которые действительно дали почки наподобляют их. Вот. Калус есть по окружности. Некоторые есть даже и корешки дали. Но разница в каком направлении почка к почке или развернута. Есть, конечно, разница, но незначительная. Срастаем там там, если мы правильно совмещаем камби между двумя этими чернками. Здесь почка обломалась. Корешок есть. Все это есть. Ну, это просто все-навс эксперимент. Поэтому, когда ценный материал, то мы его и берегем, А когда не ценный, эксперимент есть эксперимент. Вот такой результат мы видим после проделанной мною работ по прививке черенков винограда. Что тут полезно или что нет, делать выводы вам самим. Потом их сажаем в землю. Вот этот черенок, как мы вот видим, это у меня ядварские черенки, вот какого он размера. И вывод, что в большой посуде укоренённость лучше. Вот видим, какой здесь черенок, какой зеленый мощный, это страшенский. И корневая система хорошая. Видите как, какая большая корневая система здесь. Поэтому чем больше емкость для посадки Чинко винограда, тем укореняемость лучше и коренная система более богатая. Он потом не будет страдать, когда мы высадим его в грунт. Ну вот и все. С вами был канал Делаем Сами. Выводы делать вам самим. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале